Погибают ребята наши, не знают цифр, но погибают. Иногда страшно, иногда под пытками. И ведь они умирают за нас, за меня и за тебя. Мы отвыкли от жертвы. Мы временем-то не очень умеем теперь жертвовать ради другого, а тут за нас. Вот так. Героически чаще всего жизнь отдают. И разве можно теперь нам самим жить по-прежнему? Мы вообще понимаем, что мы здесь, в тылу. С 24 февраля все живем уже в дом. Живем, потому что кто-то за нас умер. Мы это понимаем. И если за мою жизнь отдал жизнь кто-то другой, как мне теперь самому дальше жить? Во-первых, смотреться в эту жертву и ценить. Помнить всегда, теперь уже, до самой своей смерти И жить в миру этой жертвы Каждый сам поймет, как И ради чего жить Когда по-настоящему осознает Что прямо сейчас Ради этой нашей жизни Кто-то отдал свое Да, мы пошли на Украину С оружием правды Пошли, чтобы остановить беззаконно Льющуюся кровь невинных И беззащитных людей Донбасса И не только А еще и слово прости Слово, которое может хоть сейчас пора обратить к Богу, потому что война – это всегда последнее Слово Божье. Война пропускается Богом тогда, когда остальные средства у Бога исчерпаны. И ко всем прежним Его словам – «Ты остался глух». Прости за блуд к которому мы так привыкли, который воспеваем нашими талантами, которому мы нашли тысячу оправданий, не замечая его горьких последствий, бума разводов, разрушенных душ, психик, личностей, измельчания мужества и ответственности, потери святости женщины и материнства за порнографию, ставшую доступной любому одним прикосновением к телефону. И мы в силах вроде бы оградить нас самих от этого, но не делаем почему-то. Прости, Господи! Прости за эгоизм, за то, что строю жизнь для себя и вокруг себя, тогда, как за меня кто-то сейчас умирает. Прости за неотвеченный звонок мамы, за несдержанное слово товарищу, за грубое и раздражительное мое. У каждого найдется за что сказать «прости». Удивительно, но сказанное всерьез – и самой глубины это слово способно изменить не только тебя самого, но и весь мир. И еще это слово дарует победу, оружию страны, которая умеет его искренне, смиренно говорить. Поэтому, если они всенародно, то хоть каждый, как может, по силам, пусть смотрится сейчас в свою собственную жизнь и будет за что сказать прости Богу или человеку. Слово это, если не родилось раньше, то может родиться, когда понимаешь, что за тебя кто-то прямо сейчас отдал и отдает жизнь. И поразительный духовный закон, сказанное и повторенное искренне нами здесь, в тылу это слово, способно помочь и тем, кто героически борется сейчас за нас на фронте. Война закончится, но смысл ее не только в победе над очевидным. Я зверевшим злом нацизма и мировым западным драконом сатанизма. Мы в победе над тем драконом, который внутри каждого из нас уже поселился, устроился удобно и чувствует себя как дома. Его еще надо убить. Так победим.